7 июня в ГУП «Атомфлот» заключил соглашение с верфью Козы «Стар Шипьерт» Денис Силиксен и Ви Тикарет «Аноним Сваркти на строительство плавучего дока для атомных ледоколов проекта 22220, вопрос о котором поднимался россиянами еще с 2015 года. Грузоподъемность сооружения составит около 30 тысяч тонн, наибольшая длина — 220 метров, ширина — порядка 48 метров, Высота понтона – 6 метров, экипаж дока будет состоять из 30 человек, время автономного плавания – 7 дней. По информации гендиректора Атомфлота Мустафы Кашка, турецкие производители имеют благоприятную репутацию на рынке строительства подобных сооружений. Согласно заключенным договоренностям, общее время работы вместе с доставкой плавучего дока в Мурманский порт составит 29 месяцев. В настоящий момент в Мурманске находятся два подобных объекта – ПД-002 с грузоподъемностью 20,775 тысяч тонн и ПД-003, грузоподъемность которого – 28 тысяч тонн. Основные мощности турецкой компании Стар находятся в Тузле. В прошлом турецкая фирма уже строила суда по заказу России. Сейчас «Верв» занята также строительством для российских заказчиков двух паромов – Маршал Рокоссовский и генерал Черняховский по заказу Росмарпорта.